Здравствуйте. Привет. Как дела у вас? Хорошо, я вижу вам хорошо. Вы где-то в ресторане? В чем ресторан? Дома. А дома. Ну вижу такие штори, как в ресторане. М -м, понятно. О чем общаетесь? На какие темы ругаетесь? Что? На какие темы ругаетесь? Я не ругаюсь, я слушаю в основном. Ну да. А вы ругаетесь? Если надо, конечно. Ну давайте поругайтесь со мной тогда. Я послушаю. Зачем? Зачем? Ну какие вас вопросы интересуют? Вы откуда будете? Галыч. Это где? Недалеко. От Львова. А, -а, а как вам живется? Ну, будет лучше. Когда в состав России войдете? Нет, не дай Бог. Зачем нам ваши ебенят? Мы 51-й штат, вы, наверное, не слышали. Какой, какой? 51-й. Это что такое? Ну, видишь, ты не знаешь. Ну хорошо, я тебе расскажу Рассказывайте, мне интересно Сколько в Соединенных Штатах Америку в Штату. Я не знаю А я скажу 50, 50. А вы 51 первым будете, а да? А мне 51 Так что вы опоздали Понятно А что, ты тоже захотел? Куда? Ну куда? 51 первый все заняты я не, не хочу туда Мне в России Неплохо живет лучше, Да не беспокойтесь Вы сами туда переедете я, я точно не беспокоюсь Где родился, там пригодился Ну да, да Ну да, все, молодец Вижу, В 91-м не был А, 91-м? Да ну как, повестка приходила? А зачем вам интересует, повестка приходила или нет? Ну я, я интересуюсь, вы приходите к нам, если вы, вы повестки ну, не, как... не получали, вы вот... к нам не приходили. Ну путевка вам приходила? Вот как мне путевка может прийти, когда я с вами общаюсь? Не, ну, ну утром пришла, вечером... Да, вы смешные такие ну, повестки, или ковцаб ну, еще ты, скажите, вы же ты, любите Ты воин, да? Я? Я человек. Ну человек, ну человек может быть воином, может быть, не быть воином. Никак человек воином не может быть. А, вы сказки смо смотрите, наверное, воины там, три богатыря, воины вон там же есть, или... 333 богатыря. Вот там воины. Ну правильно, я тоже так говорю. Ну вот. Я видел ну, ваших этих обознанных вот обовственных. Вы, как у вас. обкуренных, этих ваших россиянцев. Как у вас, этот серкач стал президентом. Вы все к нему пошли. 95-й квартал ваш. Ну какого выбрали, такое есть. А вы даже у вас даже этого нету. Ну да. А зачем нам? Если захотели, выбрали себе клоуна. А ты можешь выбрать себе клоуна? Зачем мне клоуна? Если нам вас хватает. А, вам вам подходит хуйло, да? Нам вы хватаете. Нам от вас смешно. А если нету, сколько тебе лет? Мне сорок. А, значит, ты родился уже не при... Ну, сознательно при Путине, да. Почему сознательно? Ну, 20 лет ты уже... До 20 лет это еще такое. Это же младенческий ум. У нас дедушка Горбачев еще был жив. Ну, еще. Ельсин, дедушка. Ну, видишь, ты... у вас прогресс. Почему то остановился? как пришел? Кто? Путлер. Почему остановился? Он нормально поднял Россию? Да? Конечно. Чего И поднял? плюс э, вашим украинцам дал работу в России. С чего вас поднял? Ну, если вы не знаете, зачем вам говорить? Хорошо, вы все а равно... Восьми. Хорошо, возьми белую бумажку такую. Нет у меня бумажки. Так что, не, не работает у вас это. И не, не, выйди, выйди к своей мере, где ты там живешь. И покажи эту бумажку. И что? И менты тебя загребут. Это кто вам такую сказку рассказал? Ну, попробуй. И сними на видео. Как? Я, я сниму на видео. Нет, этой бумажкой пустой постоять просто, да? да? Долго стоять? Ну, пять минут тебя загребут. Куда сходить? Ну, где, где ты живешь? Я? Я в деревне живу. А, мерии тебя нет. Ну, по сельсовет подойди. Сельсовет? Хорошо. Именно для вас... Завтра пойду сниму возле совета А ты видел, как это, к, к памятнику ложат цветы и их тут же менты забирают? Нет, не видел. Ну зайди в свой духовно-скрепный Яндекс, там посмотри, там есть. Да, Яндекс, Яндекс. Яндекс Яндексе можно все а, делать. А, ну Гугл зайди тогда. Хорошо, зайду, зайду. Ещё что расскажете интересного? Да что тебе расскажет? Как там у, в, это, в органах служится? Кто служит? Как в органах тебе служится? В органах мне? Я вообще не работаю, если что. А что ты? Ну, значит, дебатя в органах. Батя прокурор или судья? Да, в органах. Пенсионер. Ещё сколько наворовал, да? Да. Да, в деревне живет, наворвал, в деревне живет. Ну а где <с можно <с честно в России заработать деньги? В России где? Если у тебя мозги есть, ты заработаешь. Да. Даже знаешь, знать, есть мозги или нет вот смотри, живу в деревне, все есть. Молодец, все Путин тебе дал, молодец Путин. Почему Путин дал? Я сам заработал. Но ну, ты сказал, что поднял вас с чего-то, что где-то там вы были, на коленях или еще вы там были? чего вас поднял? Кто на коленях-то был? Ну а с чего поднял? Ты сказал, что поднял. Путин поднял вас. Ну, толку Путин вам оговорить все это. Все, ну, все, все, это. все, все, все, все равно это. же вы а о вы своем будете поднял. думать. Вам говори, не говори, вы все равно о своем будете думать. Не так, что ли? Вот видите, смысла нету просто мне вам рассказывать что-то. Ну, я лучше я вас пишу. послушаю. Мне же интересно, как вы думаете. Я бы хотел знать, тебе правда? Скажи, откуда ты? Я? Я откуда? Да. Я из деревни. Да нет, мне дрои пишут. Я хочу... Посмотреть, скажешь правду или нет? Я ей ну, говорю. У нас есть такой приборчик, который определяет локацию. У нас ВПМ зато есть. А знаете, чего я спрашиваю? Из-за чего? Ну, я послал военкову твою ему, чтобы посмотрел. А, хорошо, хорошо. И что, посмотрели? Флаг ему руку Я, я тоже найду... Я... найду его адрес и отправлю Хорошо, хорошо А я вашу фотографию отправлю Или видеоролик отправлю В ПСБ России Потом, если все закончится Что у вас таких Куда отправляли? В каторгу? В Сибирь, да Нет Пятьдесят первый, как вы говорите, пятьдесят первый туда. Пятьдесят первый. Так что никуда, ни, никуда Фсб меня не отправит. У нас пятьдесят первый штат. Ты знаешь, что это такое? Нет, не знаю. Но они на вас болт положили. И мы тоже. И на вашей Фсб Вам сколько а лет? Военком, а воинком тобой заинтересуется. Это да, я тебе обещаю. Пожалуйста, ради Бога, я да. не скрываюсь. Этот. Вам сколько лет тобой? Ты вижу здоровый. Конечно. Все. А, а Войнком не доработал. <свист> сколько лет? Мне сколько лет? Да, да. Да ты не проживешь сколько? Войнком с тобой заинтересуется. Ну и буквально еще месяц и, и все. И, и, и мамка. И ну мамка скажи, ну скажи. Жена получит ладу калину. Ну, У да, меня BMW X5 Какой, какой? BMW X5 Да ну, что ты рассказываешь Где вы, а где X5 Блин, не веришь что ли Показать фотографию ли? Да, фотографию я тебе могу показать э, Путина Блин, не веришь больно. Обидно, что не веришь Конечно А улицу покажи свою Не показывается его Экс-пятых Здесь никого не удивишь Пятыми Блин, как я тебе улицу покажу Я через компьютер сижу Ну покажи, я хочу посмотреть на твою улицу Да покажи за, за окном. У меня за окном стоит. Вот. Как я у меня компьютер же? Компьютер понеси, что ли? Ну понеси компьютер. Сколько там компьютер э, под, поднести? Он там есть. У меня компьютер большой. Ну какой большой? Тебе что, еще советский Большой компьютер. Ну и что? Ну, где там, там X5? Ну это старый, это кого, это, сейчас я тебе скажу, какого года. Это 2002 года выпуска. Ну 2002 выпуска, что я не вижу? Что... Я еще могу, знаешь, что показать? Что, а ну покажи, покажи, покажи. А ты говоришь, себя компьютер не поднимается. Компьютер не говорю. А вот причини там есть батарея, что ты, ты сышь. Ну, что ну, это? это Чапаевская, да. Ну, это еще чипаевская, да. Что это? Ну вы так ходите, вы так ходите в бой сейчас тоже так. Колоннами идете. Что это? Ничего у вас не поменялось. Ну, F5, это не ваше, это немцы вам. Нет, что я показал? Только что. Победители. Да не беспокойтесь, у меня много машин. Чтобы ее бросить? Зачем бросить ее? Подойти куда-то бросить. А кто там вас там подпускает близко? Там с камерсами луплят как этих самых, как куропаток. Последний раз, когда бой был, пятьсот ваших за один бой осталось. Что скажете? Скажите. Ну и ты говори. Что скажете? И ты говори. Я что скажу? Я ничего. А как сказал ваш дедушка 51-й Байден сказал, до последнего украинца, пока вас не сотрут. А потом, когда сотрут вас, ваши земли перейдут. Куда? 51-й штаб. Ты все знаешь, ну ты молодец. Ну ты видишь, тебя наверно хокол делал. Ты точно не русский. Те тебя появляются. Тебя хохол делал. Что? Хохол тебя делал. Хохол меня делал? Да, музеи начинают про это. Как ты, ты как вспомнил за военкомат, у тебя музеи начали шевелиться. Какой военкомат? Пожалуйста, Ваш? военкомат. Ваш российский? Да. Наш военкомат. Зачем нам Слушай. повестки должен отправить? Вот. У вас у украинцев относится. Военкомат вам еще не отправил. Военкомат ну, вам ничего отправил. Слушайте, ну, у вас больше я... нечего говорить у вас. У вас Слушайте, больше мозгов не да. хватает. Ну нет, нет, нечего Да, да, нет, да. Мозгов нет. Давай я вопрос тебе задам. Давай. Давай, давай. в двадцать втором году, 24-го февраля, да. у вас было 320 тысяч, которые вошли на территорию Украины. Хорошо, да. Это с сирульниками из, из этого... Из, врачами, это с кухарями, с воинами. 30, 320 тысяч вошло на территорию Украины. Зачем вам мобилизация? Кому мобилизация? Зачем вам мобилизация? У вас 320 тысяч зашло в Украину. Где? 320 тысяч. Делись. И... Ну, включай музыку. Ты только начал работать. И... И... Давай, давай, давай. Дальше что? Зачем вам 320 тысяч до ваших воинов, которые вошли на территорию Украины? Зачем вам мобилизация? Куда подевались? Это 320 тысяч. Они же не всю жизнь, блин, воюют с вами. А, они нациками с вами, да? нациками вами. Да, утилизированы. Немного утилизированные. Не Они 300. периодически отдыхают. А набрали 300, 350 тысяч упя. Это уже пол больше полумона у ваши, ваших уже там. У вас ваши, интернет нет, пропадает. Да, пустили на мясо руку. Ладно, вы ответьте а на мой вопрос. Ответ. Вас полумона уже нет. А вас сколько нет? Ну включают. А вас сколько нет? Но мы защищаем свою батьевщину. Кого защищаете? А вы за что лидите? Где 15 тысяч военных ваших? Куда пропали без вести? Я тебя спросил, зачем вам мобилизация? 350 тысяч. Где мобилизация? И У нас нет мобилизации. А, нет. А, вот мобилизация, да? Ну что, есть? Ай,